Всем привет, я подготовил следующий проект, маленький проект по, с использованием Qt, Qt Widget, и суть этого небольшого проектика познакомиться с YouTube Data API, то есть это API набор, то есть этот функционал позволяет нам вам получать информацию о youtube каналах видео там и все такое вот это у нас это у нас вот она у нас страничка youtube api об этом будет видео сказано и показано а вот конечная конечный продукт то есть примерчик какой вот он сейчас его запущу подгружается информация о каналах в данном случае картиночка и, и подгружается статистика канала то есть я ее не вывожу это на вашей совести вывести но она уже подгружена то есть мы можем выбирать элемент и получать доступ к информации сколько там подписчиков сколько там того сколько там всего вот, и это а, делается с помощью а, YouTube API. Как а, получить доступ, об этом всем, а, есть в а, роликах. Всего их а, 4 штуки. Вот, ну и ссылки, понятное дело, будут а, в описании а, к видео. Вот, то есть первая часть, в первой части а, мы выбираем, то, куда мы будем это выводить. В данном случае это Q-list view. То есть в этот QListView view мы будем загружать наши картиночки, вот соответственно, здесь в первой части просто подготовка нашего list view. То есть небольшая часть по тому, как с ним работать. И он в самом простом виде. Какая тема тут затрагивается? Непосредственно сам QListView list view и вот э, такой классик, QItemDelegate, то есть для чего он нужен, э, вот вкратце, и как его использовать в контексте этого нашего приложения. Во второй части, что у нас во второй части? Во второй части мы уже пробуем, вот используя Google API, получить информацию по интересующему нас каналу, то есть мы передаем ID этого канала вот и, и, и, и делаем запрос то есть здесь уже затрагивается тема а, а, точнее не тема а такие классы как Q Network Access Manager, то есть с его помощью мы отправляем, формируем а, запрос, конечный какой-то URL, то есть в данном случае конечный URL, вот он по каналу будет, да в котором будет содержаться ID канала, ключ. Вот то есть во второй части видео э, я рассказываю, как тоже вкратце получить ключ, как его создать для своего э, ну, для себя. Да, как использовать это YouTube API. Вот ключ. И дальше что мы там хотим получить. То есть, это во второй части видео рассказывается. И там большая часть этого видео. Я показываю, что это за YouTube API, да, то есть вот здесь вкратце пробегаюсь по этому вот сайтику, по справке, и вот это все вкратце показываю и рассказываю. Вот, третья часть, в третьей части видео <coughs> идет, то есть во второй части мы просто подгрузили и получили JSON, вот здесь мы получили JSON. В третьей части мы этот JSON уже начинаем парсить. То есть я создал вот такие вот две структурки, в которой подгружаю информацию о канале и о картиночках. Их всего три типа есть. По умолчанию, там среднее и высокое качество и их пути. Вот. И в третьей части я получаю эту статистику и загружаю. То есть вот и делаю запрос и загружаю эту статистику. Вот. И в четвертой части, это четвертая часть завершительная, в четвертой части я уже подгружаю непосредственно картинку. Вот Humble Result есть. Вот, подгружаю эту картинку и сохраняю ее в объекте, тип которого QPixmap для отображения его в нашем QlistView. И на выходе мы получаем... То, что я уже показал, то есть вот Q-List View, и в нем а, непосредственно картиночки наших каналов. От вас остается. Вот когда я кликаю, ну об этом я говорю: да. Вывести, к примеру, сюда информацию либо открыть новое окно, либо еще что-нибудь уже без разницы. Самое главное, что вы познакомитесь как с помощью QT а, и с помощью YouTube API. Получать необходимую информацию по каналу. Вот. Вот, вот, вот. Дальше. На что хотел бы я еще обратить внимание. Под каждым видео есть ссылка вот, на вот этот пост. Что в этом посте? Потому что не все еще ориентируются. Либо забывают. В этом посте, для того, чтобы вам было удобно Понимать, какие есть видео на канале Здесь вы можете по всем видео посмотреть да. Первое, ну здесь там сообщество Кстати, ошибка надо исправить О, общество Дальше, ссылки на GitHub, То есть ссылки на исходные коды То есть это на репозитории в гитхабе И дальше идут по видео Все видео, которые есть на канале Чтобы удобно было ориентироваться, да, вот IT-новости, рубрика, вопрос-ответ, кстати, задавайте вопросы вот здесь. А, вот, дальше игры с нуля, обзор языкового программирования, язык программирования C, как мы видим здесь, 33 лекции, язык программирования C ⁇ 23, то есть, и постепенно это все добавляется, то есть, э, вот этот блок, он постоянно с добавлением новых видео, он редактируется. Дальше советы, дальше C17, алгоритмы, дальше проекты, алгоритмы разные, там сопутствующий вопрос. Создание общих библиотек, паттерны проектирования, графы, QT виджетс, вот уже по QT уже есть. Ну это, если кто не знает, то уже есть графика в QT анимации, графика в QT перетаскивания объекта. Соответственно с выходом этого ролика добавится вот здесь еще новый ролик, да, там YouTube API вот дальше разные игры для программиста вот обзоры то есть то есть не забывайте посещать вот этот блок и искать возможно то что ну, вам нужно да там нужную вам информацию э, на сегодняшний момент вот поэтому поэтому что я еще могу сказать все всем спасибо за внимание. Делимся, если мои видео помогают вам, если они интересны, то помогайте в развитии канала. А помогать в развитии канала это делиться этим видео, подписываться, конечно же. вот, Ну там писать комментарии, задавать вопросы, что-то там еще, не знаю, предложения какие-то может быть. Вот. Ну в любом случае, в любом случае... Для развития канала нужны еще какие-то ответные действия от вас. Вот. Канал развивается, я постепенно добавляю подобного рода видео по разным тематикам. Вот. Поэтому всем спасибо за внимание. Ссылки на это все, на эти все части будут в описании к видео. Вот. Ну и все. Всем пока.